Э, всем привет, с вами ЦТО500, сегодня я буду эм, обозревать, ну, в общем, обозревать, <клес> <клес> я об этом мифе не так хорошо знаю, конечно, но все равно. Так, извиняюсь за глюки то есть лаги, но, ну мне лаги. Кстати, напишите, почему я не могу зайти в Самп? -е. вот э -э, у меня тут написано Cloud 3 в версии 3.0.966 скрипт Loaded. И если чё если вы знаете какой-нибудь хороший сайт, бесплатный, где установка бесплатная, э, киньте мне его, я обязательно эм, сниму с вами видео одно хотя бы, если вы будете играть, конечно, как-нибудь. Вот. Так, э, у меня очень сильно лагает, как видим. Ладно. Немно, немного тогда о моде е есть миф, Ну не миф, а этот самый. О, ну как сказать Н легенда. В общем, где ее убили? Есть три места, где ее убили, на кладбище или же у дома в доме Сиджуя. Один из ей по этим самым по грину, гроустриту. Так, у меня ну, она подробней. Как вы знаете, на кладбище есть эм, призрачные граффити. Э, есть два варианта, что за призрачные граффити. То есть... Ну, то есть э, это или банда балласов, или ещ какая банда, или обычная. Ладно. Походим, если честно, мне немного очкова. Вот. Как видим, ничего нету пока что. тоже ничего нету. Пошли тогда на, первый, на второй этаж. Видимо, на втором этаже тоже пусто. Били ее вот тут. Просто в кровати. Есть место, ее били на первом этаже. Ну, как видите, тут нет. будет на две части, поскольку я не в курсе, где кладбище. вообще половину игры не знаю. Кстати, я как-нибудь покажу вам оружие. Так, по-моему, кладбище стоит в сторону, пацан, доведи. Доведи, то есть... Патя, давай. Поехали. Я наугад еду, сразу говорю, так что не пишите, типа, ты не туда поехал, та-та-та, не надо туда ехать, там ты ничего не найдешь, ну и тому подобное. Извиняюсь. Да чё там болтать англий на английском своем языке? Так, это баласы. И мы у них проезжаем. Пали из копы не прина... Не надо ко мне копы, не надо. Копы не надо. Хорошие копы. О, блин, баласы начали палить. лаги кажется, Бандикам не дружит с... Э, с Кстати, я по ли говорю, скиньте мне ссылку в описании на нормальных GTA, потому что тут есть... Вот такие, видите, машины какие-то новые. И у полиции новая машина. Так, мы еще взорвемся, поэтому... Я выпрыгну. А, она взорвется Можно убить вот эту телку. А, нет, это не телку даже. Че, платыш ты заговорил, что ли? Так, по-моему, кладбище вот где-то, так я понял, там был мэрия Кладбище около Мэри было где-то рядом. По игровому времени сейчас три часа ночи. это давай молодец Блин. простите но все таки это будет на две серии вообще как то после того как я посмотрел серии Сэла, как то уже начинал GTA в хоррор превратился просто начинает страшно по углам ходить. Да не умеете пить, все, вырубайте свой радио. О, красиво, я в него так врезался. Вот видите, там какие-то новые тачки добавились. Видите? Киньте мне, пожалуйста, обычную битрахус, просто ссылку, и сам, и сам, 3 и добавьте меня в Skype, чтобы рассказали, что, что, что к чему. Ой, блин, да они же меня сейчас завернут. Так, дальше бы я не слезу, поэтому я выпрыгну. Кстати, мой персонаж очень мускулистый. качок вот посмотрите мускулатура но было больше я говорю сразу поэтому